Знаешь, а я научилась жить без тебя, и мир все такой же, вот только без красок, и люди, скрываясь под серостью масок, жестокими фразами, душу дробя, Знаешь, а я улыбаюсь бледным лучам холодного дня непришедшего лета. Не только бы знать, что ты счастлив там, где-то. Я вздох свой последний до да капли отдам, знаешь. Я даже пою иногда, поверь, Пусть боль с рогучом припечаталась к сердцу. Я вновь привыкаю к словам не согреться, Сжимая в ладонях осколки потерь. Знаешь, я все равно тебя буду любить В губах пересохших святою молитвой. О небо, оставь мою душу открытой. О Боже, дай сил ничего не забыть.